Всем привет, дорогие друзья, С вами, как всегда, Магивара, и сегодня мы пройдем испытание отбора на чемпионат, но перед началом поставь свой лайкосик и подпишись на канал, а мы начинаем. В целом, это испытание довольно-таки сложно, потому что оно для отбора чемпионата, естественно, нужно постараться. Выкидываем сразу у за ним хилочки, чтобы он потихонечку почищал нижнюю часть, выкидываем землетрясение и зап на инферно и арбалет, чтобы он нам не мучил нашего Вардена и наш Варден жил. И также выпускаем с правой стороны огнеметателя, чтобы он в будущем дошел до главной ратуши. Также выкидываем гиганта для выманивания КК. За ним королевку, чтобы, соответственно, почистить этот КК. Ждем на готовый зап, ой какой зап, яд. И выкидываем его на наши наших врагов. Да, это враги наши. Потихонечку лаву бьют, и мы ждем просто. Дальше у нас должна королева пойти именно на левую часть. Если на правую на ратушу пойдет, то это уже будет считаться лузом. Так что обязательно смотрите, чтобы ваша королева пошла налево. Также мы выкидываем кинга вниз, и за ним ведьмочки все разнообразные. От обычной редкости до супер редкости. Надеюсь, ну, вы поняли. Дальше выкидываем всяких войск, на ваше усмотрение, там чуть-чуть, чтобы побыстрее все почистилось. И в целом просто смотрим, как наши войска будут погибать от э, постройщиков. Атаки могут быть разными, но если у вас какая-нибудь атака, да, если увидите, что у вас что-то войска сдохли, ничего страшного, может быть, и вы пройдете испытание. Выкидываем рейдж э, и потихонечку ждем э, прожатия вардена. Чтобы наши подольше жили. А, Насчет того, что ваши юниты если умрут, то да, можно завершать. Если у вас два юнита останется и <свят> от них толку не будет. Но вот незадача, конечно, да. Пройти это испытание намного сложнее, чем предыдущие. Итак, ребятки, у нас потихонечку а, огнеметатель подходит к королеве справа. Здесь обязательно рейдж, кстати говоря, выкидываем на а, переулок, чтобы наши войска потихонечку пробирались к орлу. Выкидываем снизу чемпионку и маленького разбойника. Я не знаю, как она называется. И наша... точнее, королевка убивает нашу чемпионку, и нормально. Вот. Пока что я не прожимаю способность чемпионки. Потом узнаете, почему. Может быть, это реально вам секретик пригодится. Как видим, у нас войска очень много, и в целом можно даже пройти испытания с какой я попытки прошел, с третьей попытки я прошел это вот испытание, да. У вас тоже может быть получиться не с первой попытки, но все же постарайтесь, там же дают в награды два зелья изучения, это вообще лайф лафа. И у нас подходит к концу каточка, и смотрите, все-таки я еще жму, э, не прожимаю способность, и смотрите, у меня 9 секунд остается, я прожимаю и забираю две последние постройки. Если бы я этого не сделал, Базу все-таки бы, наверное, не, не прошел. Ну и, в общем, ребятки, спасибо за просмотр. Ставьте лайкосик, лайк, подписывайтесь на канал. Всем дочке, всем пока.